Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллеги адвокатов». Это очередное видео из серии «Уголовный процесс» и в нем я расскажу о второй стадии уголовного судопроизводства – предварительном расследовании дела. Прошу обратить внимание, что мои видео адресованы не юристам, а специалистам в области уголовного права. В своих роликах я рассказываю лишь о системных элементах, основах права, необходимых для понимания происходящих событий. Причем делаю это в формате YouTube, что по определению накладывает соответствующие ограничения. Не стоит искать в моих видео академических знаний. Не нужно надеяться на то, что посмотрев несколько видео об уголовном судопроизводстве, можно будет на равных противостоять своему оппоненту в процессе. И не важно, на какой стороне вы будете – на стороне защиты или на стороне обвинения. К слову, не стоит надеяться, что на стадии судебного разбирательства суд будет стоять над схваткой и давать объективную оценку доводам сторон. Однако судебное производство ⁇ это уже следующая стадия, и о ней в следующих видео. Сегодня, по возможности, коротко о том, что такое предварительное расследование, его формах, сроках, содержании и результатах. Стадия предварительного расследования начинается с постановления возбуждения уголовного дела. О предшествующих такому решению событиях уполномоченных органах и лицах, в общих чертах я рассказывал видео «Доследственная проверка», а также более подробно в других видео соответствующего плейлиста. Ссылки на указанное видео и плейлист можно найти по подсказке или ссылке в описании. Уголовное дело может быть фактовое, то есть возбуждено по факту выявленного преступления в отношении неустановленного лица. Например, в глухом дворе обнаружен труп человека с телесными повреждениями, повлекшими смерть. В этом случае следователь возбудит уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса в отношении неустановленного лица. Или другой случай. Дело может быть возбуждено в отношении конкретного гражданина. Например, в ходе личного обыска гражданина Петрова в кармане его куртки обнаружен сверток с марихуаной весом 2 грамма. В этом случае в отношении Петрова дознавателем будет возбуждено Уголовное дело по статье 228 части 1 уголовного кодекса ⁇ хранение наркотических средств. В качестве примера я намеренно привел два различных состава преступления. Согласно закону, предварительное расследование может быть в форме предварительного следствия или в форме дознания. Как вы наверняка заметили, в первом случае уголовное дело возбуждает и принимает к своему производству следователь, а во втором дознаватель. Такое разделение, естественно, не случайно. Анализ правовых норм позволяет говорить о том, что основная форма расследования это предварительное следствие. Именно в такой форме расследуется большинство преступлений, предусмотренных уголовным законом. Предварительное следствие обязательно по всем уголовным делам, за исключением дел, по которым проводится дознание. Перечень таких преступлений приведен в части 3 статьи 150 уголовного процессуального кодекса, и он достаточно велик. В основном это преступления небольшой и средней тяжести, расследование которых не требует высокой квалификации. Обобщая сказанное, при некоторой степени допущения можно утверждать, что дознание – это частный случай предварительного следствия. Поэтому далее преимущественно о предварительном следствии. В настоящее время следственные органы созданы в Следственном комитете, Министерстве внутренних дел, и федеральной службы безопасности уголовные дела между следователями указанных федеральных органов распределяются в соответствии с правилами подследственности предусмотренными статьей 151 уголовно-процессуального кодекса другими словами дело о разбое статья 162 подлежит расследованию только следователями органов внутренних дел дело об убийстве будет расследоваться следователем следственного комитета Дело о террористическом акте, статья 205 уголовного кодекса, будет расследоваться с следователями ФСБ России. При наличии возбужденного уголовного дела и в течение трех часов с момента доставления к следователю, лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано следователем на срок до 48 часов. Задержание возможно, если лицо подозревается в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Кроме того, следователь может задержать по подозрению и в менее тяжких преступлениях в случае, если указанное лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность. Задержание подозреваемого оформляется соответствующим протоколом, причем участие адвоката при этом обязательно только в случае, если он присутствовал в момент фактического задержания подозреваемого. Такое возможно ли случай, если потенциальный подозреваемый был вызван на допрос по фактовому делу и пришел с адвокатом. Если же фактическое задержание потенциального подозреваемого произошло, например, на месте преступления, вряд ли он был с адвокатом. Другими словами, следователь вправе не ожидать прибытия адвоката для оформления протокола задержания, даже если адвокат выехал для оказания правовой помощи подозреваемому. Подозреваемый, задержанный в порядке установленном статьей 91 настоящего кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Причем, как и любое другое следственное действие с участием подозреваемого, его допрос в отсутствие адвоката будет незаконным. В отсутствии адвоката по соглашению, следователь обязан обеспечить подозреваемому защитника по назначению. Спустя некоторое время подозреваемый будет этапирован ВВС – изолятор временного содержания где будет находиться до рассмотрения судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения или до истечения 48 часов с момента задержания. Формально меры пресечения направлены на исключение потенциальной вредной деятельности подозреваемого или обвиняемого, не дать ему помешать следствию или скрыться от правосудия, а также воспрепятствовать продолжению преступной деятельности. Фактически же, избранная мера пресечения – это не более чем способ давления на подозреваемого, причем способ довольно действенный. Мера пресечения – это еще не наказание, но уже достаточно прозрачный намек, позволяющий предсказать последующее развитие событий. В большинстве случаев, если подозреваемому обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то по результатам рассмотрения дела судом будет назначено наказание в виде лишения свободы реально, в большинстве случаев. Иной раз следователю не нужно блистать интеллектом, ссылаться на добытые доказательства. Мера пресечения – это очень значимый рычаг в руках следствия, позволяющий давить на обвиняемого, причем иногда давить так, что он предпочитает оговорить и себя, и других. Достаточно для этого поставить человека перед выбором – поехать в СИЗО или признать вину. Заключение под стражу – не единственная мера пресечения. Судом также может быть удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому, обвиняемому, меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста. Также следователям самостоятельно, в отсутствие судебного решения в отношении подозреваемого, обвиняемого, могут быть избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства, наблюдения и командования воинской части присмотра за несовершеннолетним подозреваемым обвиняемым. Кстати, назначение меры пресечения по делу вовсе не обязательно. Следователь может ограничиться и мерой процессуального принуждения, обязательством о явке. но по любому более менее серьезному делу будет назначена мера пресечения. Это позволяет следователю держать подследственного напряжения, ведь даже подписка о невыезде накладывает на подследственного существенное ограничение. При этом исследователь не дает подов для подозрения его в коррупции. Мера пресечения в виде запрета на определенные действия, домашнего ареста и заключения под стражу испирается на срок до двух месяцев. В последующем также судебными постановлениями продляется в пределах срока предварительного следствия. Предварительное расследование не может вестись вечно. Оно имеет ограниченный срок. Данное утверждение относимо как к следствию, так и к дознанию. И на данной стадии закон более строг к его соблюдению, чем в случае с доследственной проверкой. Срок расследования – это организационная головная боль следователя или дознавателя. За сроком нужно следить, его нужно вовремя продлять. А сделать это не всегда так просто. Далеко не всегда соблюдение сроков зависит от следователя. Свой вклад в продолжительность расследования дела вносят и не всегда. Расторопные эксперты и необязательные свидетели или потерпевшие. Да и сторона защиты не прочь при любой возможности подзатянуть расследование дела. Не стану скрывать, в условиях современного отечественного правосудия это действенный способ защиты. Сроки следствия необходимо продлять, а по достижении трех месяцев это уже не руководитель следственного дела, а руководитель регионального управления. Если же подследственный под стражей то сроки следствия нужно согласовывать со сроками меры пресечения. Все это придает дополнительной работы следователю, что в условиях хронического аврала в следственных органах дает основания для торга со следователем ну или с руководителем следственного отдела. А иногда следователь при исчислении сроков допускает такие ошибки, которые влекут освобождение подследственного от уголовной ответственности. Если коротко, сроки регламентированы статьей 162 УПК. Первоначально срок устанавливается в 2 месяца. Затем руководителем следственного органа может быть продлен до 3 месяцев, руководителем регионального следственного управления до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Течение срока расследования исчисляется не непрерывно с момента возбуждения уголовного дела. Срок может прерываться приостановлением или прокращением дела, направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением или актом. В случае возобновления дела срок расследования продолжает свое течение. В рамках установленного срока предварительного следствия следователям. Проводятся следственные действия, направленные на собирание, обнаружение, фиксацию, изъятие и проверку доказательств. Законом определен перечень следственных действий, порядок их проведения и оформления. К числу следственных действий Уголовно-процессуальный кодекс относит осмотр место происшествия животных, их трупов, предметов, документов и освидетельствование, осмотр живого лица. Эксгумация, излечение трубы из места захоронения и осмотр трубы. Обыск, в том числе личный обыск и выемку. Допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, специалиста, эксперта, а также очную ставку. Проверку показаний на месте, предъявление для опознания, следственный эксперимент, наложение ареста на почтово-телеграфное отправление, их осмотр и выемку. Контроль и запись переговоров получение информации о соединениях между абонентами, назначение и производство судебной экспертизы, производство следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод личности, требует от следователя вынесения постановления об их производстве, например, это эксгумация, освидетельствование, обыск, выемка. При этом ряд следственных действий может осуществляться только с разрешения суда – это обыск жилища, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи, контроль и запись, телефонных и иных переговоров получение информации о их между абонентами и абонентскими устройствами. При производстве следственных действий следователи обязаны обеспечить охрану прав и интересов граждан. Запрещается совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан или связанные с опасностью для их жизни и здоровья. Недопустимо применение насилия, угрозы и иных незаконных мер воздействия на участников следственных действий. Нельзя проводить следственные действия в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств. Для удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов, следователь может приглашать понятых или специалистов. В некоторых случаях специально оговоренных в законе проведение следственных действий требует обязательного участия понятых. Ход и результаты следственного действия отражаются в протоколе следственного действия. Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а доказательства достаточны для доставления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и потерпевшего, приступает к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела. Данный этап примечателен тем, что обвиняемые потерпевшие получают доступ ко всем материалам дела. На основании всего массива сведений стороны могут более обоснован отстаивать свою позицию, ходатайствовать о возобновлении расследования дела и исследовании других сведений имеющих значение для дела, например, заявлять ходатайство о допросе свидетелей, настаивать на прекращение уголовного преследования или неправильной квалификации деяния ну и подобное. Причем необходимо заметить, что срок предварительного следствия не прерывается уведомлением подозреваемого об окончании предварительного следствия. Его течение продолжается все время ознакомления стороны защиты с материалами дела. Ограничить же сторону защиты во времени ознакомления может только суд по соответствующему ходатайству следователя. Причем, если потерпевший вправе отказаться от ознакомления с делом, то факт ознакомления обвиняемого с делом оформляется соответствующим протоколом. При оформлении указанного протокола следователь обязан разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных, о рассмотрении уголовного дела коллегии из трех судей, о рассмотрении дела в особом порядке и о проведении предварительных слушаний. Отсутствие в протоколе указанных сведений является существенным нарушением прав обвиняемого и влечет возвращение уголовного дела следователю для устранения недостатков. После завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела, следователь оформляет обвинительное заключение. И с согласия руководителя следственного органа немедленно направляет уголовное дело прокурору для утверждения. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением в течение 10 суток. В случае сложности или большого объема уголовного дела указанный срок может быть продлен вышестоящим прокурором до 30 суток. Прокурор может вернуть уголовное дело следователю для устранения недостатка. В этом случае руководитель следственного органа устанавливает... Дополнительный срок следствия, но не более чем на один месяц. Следователь возобновляет предварительное следствие и устраняет выявленные прокурором недостатки. По завершении, следователь уведомляет стороны, выполняет требования статей 215-217 УПК, оформляет новое обвинительное заключение, после чего снова направляет дело прокурору. Если же прокурор утверждает обвинительное заключение, он направляет уголовное дело в суд. По закону копию обвинительного заключения обвиняемому вручает прокурор. Но на практике в большинстве случаев обвинительное заключение обвиняемому вручает следователь. Это не следственное действие, поэтому присутствие адвоката при этом не требуется. На этом стадия предварительного расследования оканчивается. Получилось довольно долгое видео, но сокращение его вряд ли будет иметь смысл. Уменьшение объема информации или деление данного видео на серии повлечет утрату структуры и сложной систематизации имеющихся и последующих видео. Поэтому интересующимся рекомендую смотреть целиком. Для тех же, кто не согласен, тайм-коды в помощь. Смотрите следующие видео из серии «Уголовный процесс. Другие видео на канале об изменениях законодательства и судебной практики. Мое мнение и мнение моих коллег о происходящих событиях. Переходите по ссылкам, пишите в комментариях свое мнение. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Звоните, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал «Коллегия адвокатов» и мы ответим на ваши вопросы.